Привет, друзья! Вы на канале Easy to Install. Меня зовут Виталий. На этом канале вы найдете более 50 роликов с видеоинструкциями, как установить то или иное оборудование на ваш любимый автомобиль. Вы можете это сделать самостоятельно. Я открыл плейлист Школа Автоэлектрика, где буду выкладывать ну, свои мысли о том, что нужно для того, чтобы. Успешно произвести ту или иную работу, ну а точнее все работы. Возможно, вам что-то из этого понадобится. Напишите в комментариях под этим роликом, что бы вы хотели увидеть на канале. Возможно, вы хотели бы онлайн-трансляции. Я готов проводить онлайн-трансляции. Если вам это интересно, то по комментариям я определюсь, в какой день и в какое время лучше всего это делать. И мы с вами сможем общаться практически вживую. Спасибо огромное всем, кто поддерживает мой канал. Я думаю, что на нем появится еще больше полезной вам информации Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить свежий ролик Всем удачи! Увидимся в ближайшем ролике!